Александр и Нина приобрели автомобиль вас Патриот» в салоне «Альтера». Нам помогли оформить документы, выбрать и сделать Роман, Карина, Владимир и Артур. и Артур. Они нормально проконсультировали, прекрасно разговаривали, с нами все объясняли. Артур. Артур, Артур, извиняюсь, Артур. Так что обращайтесь вежливые люди, прекрасный салон и всегда могут сделать скидку, всегда что-то предложат, ну то есть и выбор у них большой. Спасибо, поздравляю с покупкой у вас. Спасибо. спасибо.